Всем привет! С вами, как всегда, Маша. Сегодня разработчики выпустили нам очередное обновление. Да, я в шоке. Я так давно не снимала обновление. И вот, наконец-то, я снимаю его. Наконец-то, оно не ночью, по-моему, времени. И, наконец-то, это не какая-то там гонка и так далее. А это новая лошадь. Аполлузы. И находятся они прямо... Возле моей домашней конюшни, фермы Стива, э, разворачиваемся, и вот они там. Но здесь не все масти, сука я знаю. Одна масть у нас будет э, в будущем в приложении, и еще одна масть в Пенте. Давайте вначале посмотрим на масти, которые на ферме Стива. Первая. Вторая очень прикольная, вот эта, кстати, но как-то мальновата, не знаю. Третья, лошади разные вот цвета глаза. Четвертая. И пятая. Едем смотреть масть на Форте. Едем смотреть масть Форт Пинте. Или Форт Пинта, Форт Пинта. Форте Пинта, то есть Форте, а Пинта это название. Надеюсь. Название -фор Фонта. Форта. Вот последняя масть. Ай, какая красота. Но покупать я буду не эту масть, а которая на ферме Стива, которая смотрела со мной первой. И мы тэпаемся домой. И покупаем. И я решила назвать лошадь на русском. Каким-нибудь одним именем. Стоит лошадь Star старпоинс. Я забыла об этом сказать. Знаете, одновременно для новой лошади и... Дорого и дешево. Очень спорно. я не знаю, <смех> пусть будет стойкой, я так хочу помахать, ну, если подписчикам сюда машу, там была девочка, которая написала, что меня смотрит, возможно, это на меня друзья добавляет, но я не могу открыть чат, когда выбираю имя, жаль, жаль, так что, если ты смотришь это видео, то не обижайся, пожалуйста. Удачи тебе с твоей новой лошадью. Пойдем смотреть Алюры. Итак, вот Аполлуза стоит. Ну, ничего такого необычного. Такое мы уже видели и у других лошадей последнего поколения. Какая-то есть там анимация специальная? Нажимаем на пробел. Ничего нет. Хорошо, шаг. Ой, рысь. Ну, ничего так. Э -э, главное, что сильных косяков нет. И глазу очень приятно смотреть. Ну, без шуток вообще. Лошадь мне понравилась. Рыжок. Хороший. Так, остановочка. Возможно... Эта остановка не подходит под эту породу. Но она, не знаю для всех по-разному. думаю. Жалко, что специальной анимации нет. Может быть, на shift есть что-то. Есть на shift, смотрите. Это что за иноходный шаг, а что это? А что это? Я не знаю, что это. Может, там написано у них, как это называется. Давайте посмотрим еще буду ехать очень жаль очень жаль, но не написано посмотрим прически я не буду менять прическу во первых мне жалко свой старконец. А во вторых я очень люблю оставлять прически, особенно у новых лошадей, которые у них оригинальные мы же вот такое мужика-то видели, ну все мы видели, а вот только вот это не видели, вот это вот новое. Но я хочу оставить оригинальную, пусть будет оригинальная. Спор да. Спор. Давайте посмотрим, как хвост меняется. Ладно, может быть, когда-нибудь я в будущем поменяю, но это будет не сегодня. Извините, что я амуницию забыла, надеюсь. Точнее, не забыла. Я ее не хотела надевать, но при этом я не отключила еще всадника. То есть я хотела показать лошадь, дико, как она смотрится, чтобы было в точности видно, как она двигается, чтобы там амуниция никак не мешала. Ну и всадник. Ну, всадник почти не мешает, но амуниция бы, ну, может, чему-то бы помешала. Также нам добавили новые недоустки. Ох какая красота. Я даже сейчас куплю. Минуточку, и сейчас что-нибудь продам. Вопрос, зачем мне что-то продавать? Я забыла, что у меня на почте есть много чего. Ну, даже так сделаем. И купим сейчас. Жалко беленького нет. Беленького нету. Обидно. Давайте вот такой черненький. Потому что у него черные пятнышки. Хотя теперь я хочу красный. Уже поздно. А на этом все.